Эй, hey друзья! Новое видео по танкам X не заставляет себя ждать. Тема сегодняшнего ролика довольно интересная и как никогда актуальна. И да, хотелось кое о чем попросить. Давайте поможем нашему каналу в наборе подписчиков. И кто может рассказать своим друзьям или на разных площадках соцсетей о канале, чем больше вас будет, тем больше я буду выпускать качественных видео. И сейчас всплывет голосовалка по поводу устраивания розыгрыша лицензионной копии игры Евротрак Симулятор 2. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. И для кого не секрет, что те, кто следит за официальной группой игры, то мог заметить правки в балансе, которые коснулись героини сегодняшнего ролика. Это Изиды. Многие замечали, что Изида имбовала и это было жестко. Но в последнем до балансе пушки ей увеличили наносимый урон противнику и снизили силу лечения союзников. Честно скажу, что никаких различий я особо не заметил. Как тащила, так и тащит до сих пор. Я в последнее время довольно долго играю только на одной Изиде, как минимум в 90% процентов битв беру топ-1 играя в битве на этой пушке еще вдобавок к этому собрать хороший конфиг модулей можно прилично карать чуваков в рандоме из многих пушек как минимум ближней дальности она самая универсальная на ней ты можешь прилично наносить урон параллельно добавляя себе часть здоровья танку лечить союзника и получая еще себе опыт кто бы что ни говорил что да вот я на фрезе или на жиге буду карать ее как стоячего но если у тебя растут руки не из места откуда видно свет в конце Тоннеля, то ты в любой ситуации выйдешь из нее победителем. Хочу упомянуть еще одну вещь. Я не могу точно сказать, так ли это прямо и есть в мастер лиге, но в частности до этой лиги, играя на правильном конфиге модулей и грамотно играя, топ-1 на изи можно брать. Думаю, теперь самое время перейти ближе к концу битвы и посмотреть, что я смогу сделать на этой пушке. Сейчас не буду брать, его типа сейчас мне немножко. Ну, видимо, я, я, я бы не взял флаг. Так, наши чувачки там собираются вообще дефить флажок или нет, как бы. Но я его, если что, встречу, это не проблема. Потерял, отлично, вернул. Так, я так понимаю, здесь надо сейчас дефить. Есть, минус один. Так, минус второй. Кстати, ребята, мы играем на ультра, настолько в разрешении 2К, то есть Quad HD. Эээ, я не знаю, как-то после этого видосика, что-то мне меня комната начала установить. Походу, немножко ее оптимизируем. но сейчас немного все равно еще немного не так, как хотелось бы, работает. Ибо это танки, у меня GTA 5 тени в 2К. Но, тем не менее, результат вполне хороший. Такое ощущение, как будто, знаете, нереально немножко оптимизировали. Так, не-не-не-не, подожди, подожди, блин. Я жопу хотел убрать, но у не, нее это не сильно получилось. Я лучше давайте тебя подамажу. 2-2, ребят, моя задача, бы помочь вывезти. Ну, видите, как минимум, минимум топ-3 я взял. То есть, если бы я сейчас прям сидел, не что-то там еще делал, я, я бы реально затащил конкретно и мог бы сейчас тащить, но просто... Не особо есть, если интерес играть. Э -э так, Жига, давай, давай, ты там это гуляй. Надо наших хилить. А, здрасте, Стоять, стоять. Куда-то. Ну, как бы они сейчас все здесь, у меня есть шанс, но. Чуйка, мне аж такая же, я не вывезу. Да, там дядька стоит. Сейчас я только подожду, пока этот нейтрал упадет. А, и все, у меня Жига дамажит. Да, здесь все, я не, не увяз бы. Если бы не эти два клиента, то я бы сейчас просто на изи утащил. Но здесь на самом деле, ребята, нейтра а не была бы неплохой Помощью, потому что этот модуль в, этих, в этом плане полезен. В сети именно в минимум вариантах. Да, Витя сейчас подфризивает просто потому что э, Игра. Блин. Пробофрил аптечку, ну ладно. Ну, 2-2, ребят, мы вытащили в ничью, как минимум, топ-3. Верим, стараться взять, конечно, какого-то сильнее, но мне не было, собственно, настолько и тащить Но Ну, как-нибудь я покажу вам серию на этом самом. Ну, давайте откроем контейнеры, что там выпадет. 12 камика 801, ну, такое, на самом деле. Надо, чтобы не говорили, что вот и звездишь, это не ультра, а вот 2к. Могу 4к выставить, но не буду, не хочу, вся на ультрах. В общем, результат вы видели. Играл я не хотя, и даже в таком случае у меня получилось занять первые места. Если играть, как говорится, как доктор прописал, то результат будет хорошим. Надеюсь, вам понравилось, и вы оцените ролик лайком и подпиской на канал. Всем спасибо за просмотр, с вами был Вейдер, всем терпения в бою, и до новых встреч.